Продолжение следует. Сегодня у нас сильная распаковка. Полагаю, держатели для ключей. У меня такие были. Я их неправильно повесил. Потом, в принципе, вот такие три штучки заказал. Я их, конечно, не так неправильно повесил, а неправильно крепил. 58 рублей, мм, что ли, стоит все вместе? Вот тут двухсторонний скотч. Вот резиночка, чтобы держалась. Ну и сам крючок. Крючок одеваем сюда. Сверху резиночку. Резиночку сюда вот. Аккуратненько шкитавливаем. И все. Вот уже. Вот в данном случае у меня уже никто не сломается. Предыдущий я вот неправильно чуть Три цвета. Синий, зеленый и фиолетовый. еще у меня красный есть. Сколько мне код снять? Я куплю обычный в сторону и повешу. Так. Все я их придел. Сейчас снимаем вторую нескользящую с одной стороны, аккуратненько клеим. Ну и так на каждый. Потом мем с этой и на нужное место прижимаем. Вот так.